Всем здравствуйте! Раз я занялся рыбалкой, то необходимо и приобретать более нормальные, подходящие для этому инструменты или удилища, так сказать. И вот очередную покупку я совершил. Это купил фидерное удилище 3,9 метра фирмы Каида. Тест. Вот написано 60-120. Давайте мы откроем и посмотрим, как она выглядит и как производится сборка. Мне самому даже это интересно. Идет она вот в таком комплекте. Это тряпочная упаковка футляр такой. И теперь мы достаем и посмотрим. Основная часть ручки состоит это пробка. Подтягивание катушки. Здесь верхние. Фирма Каида. Достаем. Среднее звено бланки. Здесь 14 стиковых колец по всей длине этого удилища. Вставка очень удобная. Выскакивать не будет при забросе. последнее звено бланка вместе с вершинкой. Длина 3,90, как заранее говорил. По строю, я бы сказал, что это удилище быстрого строя. Мне такое как раз и надо. В основном я буду пользоваться для заброса кормушек. Гибкость небольшая, но для заброса кормушек мне такой и нужен. Потому что если брать медленный строй, она выгибается. Мне это не надо. Заброс в основном я делаю более 30 метров кормушке порой приходится. Ну и в дальнейшем я буду также же само спиннинговать этим удилищем. По тестовым нагрузкам еще идут две вершинки. Одна 60 на 90 и другая 80 100. Вот такой краткий обзор по данному удилищу. Как он покажет себя на рыбалке, посмотрим. Но я думаю, что будет намного лучше, чем до этого у меня было карбоновое телескопическое удилище. Решил еще продолжить видео. По тестовой нагрузке, а то действительно, что же неиспытанное удилище, рассказал о нем, а как оно изгиб и держит. Я не показал. Вот. Тестовая нагрузка первоначально будет 80 грамм. Давайте проверим ее нагрузку. Вот видим, как выгибается данное удилище. Теперь давайте сделаем нагрузку 100 грамм. Кормушка весом 100 грамм. Тест этой вершинки 80-100 грамм. Вот видим, какой изгиб данного удилища. Как рыбалка будет проходить с данным удилищем, это будет уже другое видео. Надеюсь, что теперь полный обзор данного фидерного удилища с тестовой нагрузкой. С вами был канал Делаем Сами. Возможно, это видео будет полезным для начинающих, кто желает выбрать бюджетное фидерное удилище и не знает, какое взять. Этого стоимость вот этого удилища в пределах 1600 рублей на данный период времени это июль месяц и вес его 295 грамм вес не тяжелый очень удобно легким на такую длину 295 грамм нормально состоит из трех звеньев плюс еще вершинка кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео то подписываемся на мой канал Всем желаю хорошего выбора в фидерном удилище и улови своей рыбалки. До свидания.